Так, значит, проверка домашней работы прошла. Теперь берем с вами повторение и потом переходим к новой теме. Значит, на прошлом уроке мы с вами взяли звуки Д, Т, Т. Давайте, читаем. Я вам показываю, читайте. Читайте это слово. Беляги. Вот в этом слове в местах есть долгота. Покажите, Ля. где есть долгота. Что? Есть, есть долгота. Где долгота? Ля. Правильно. Ля. вторая долгота? Ди. Молодец. -ди. -ди. Да, видели? Значит, здесь у нас долгота при помощи алиф. Говорим. Лям, алиф, фатха, -ля. А нас... Это слово читайте. Следующее. Здесь у нас есть долгота или нет? Нет. Нет, здесь долготы нет. Значит, нет. читается слово быстро. Дальше читаем это Дальше читаем это слово. Турот-тибу. Турот-тибу. Турот-тибу. Здесь тоже нет друготы. Видели, да, у нас, как пишется «б» в начале слова? Биляди. Как пишется «б» в середине слова? Мактэба. И как пишется «б» в конце слова? Значит, да, записали букву «б». Мактэба -бу, да, – это да, трафик, «мак это будет место хранения книг. То есть библиотека, где у человека находятся книги. Понятно? Например, у тебя полка с книгами mm -hmm. называется «мактэба». теперь читаем да да да да И теперь вспоминаем, как эта буква называется. да Чем она отличается от с, от с? Двумя точками. Да, у С две точки, а у С три. Значит, эту букву мы тоже Те с вами взяли. Три. И теперь давайте эту букву тоже мы с вами найдем да, в следующих словах. Давайте, читайте первое слово. Две. Две. Здесь у нас С в начале. Что значит терми? Как переводится на русский язык? Терми. Терми. Терми. Терми. Значит, ты стреляешь или ты бросаешь? Терми бросаешь. А, Дальше читаем, да. читаем. Да. следующее слово. С дома. Хорошо. Уфа. Ах, все знаете, да? Яблоко любите. Дальше что? Вы тин. тин. Тин. Как будет правильно? Тин или тин? Ага, потому что а, тя я, -кесро...» ağ, Те -я -кесро ти видели, да? Хорошо, и теперь читаем этот же звук без долготы. Давайте с фатхой. Да, <социт> фатхой. Да, mm -hmm. а И все вместе. Та, ту, та, ту, а та, без долга будет так. Та тут уйти. Да, тут уйти. Да, та уйти. Да, та уйти. И тут Тоже Да, тут уйти. Да, тут уйти. в тут уйти. Да, Буква у нас называется так? Да? Как называется эта буква? <ширает> э, э, э. <ширает> угу. <ширает> э. Хорошо. И читаем это слово? <ширает> А это слово? Что значит кесир, Много. Угу, акцент. И следующее слово. Мама это я Чего? Не расслышал. Ханнасит. Ханнасит. Аннасит. На какое слово похоже мы с вами проходили на прошлом уроке? Тахаддэфе. Хаддэфе. Хадис. Хадис. Хадис – это сообщение. Тахаддэфе – это значит общаться. То есть сообщать друг другу сообщение. Общаться. Это значит тахаддэфе. Поняли? Например, я общаюсь с тобой. Значит, сообщать тебе сообщение. Хадис – это сообщение. Но когда мы с вами изучаем хадис, это значит, там имеется в виду хадис ун-наби саляллаху алихи вассалин, то есть хадис пророка. И теперь, смотрите, мы с вами тоже этот звук взяли без долготы. Прочитайте. Я сказал, я сказал. Я сказал. А. А, а, и я сразу все все. Молодцы. Давайте теперь пойдем дальше. Значит, а у нас еще остались слова. Читаем. Читайте. تعالى. تعالى. تعالى. تعالى. تعالى. تعالى. تعالى. Что такое далее? Биса. Биса. Эфир. Много. Много. Много. Много. Много. Много. Много. Много. It's а, нет, It's пора, это то, чем пашут землю. И дальше, да, вы должны будете это все в тетради записать. Смотрите, сперва только одну букву, потом уже закрашивать вот это серым цветом, а потом пишите уже по памяти, то есть сам пишите полностью все эти слова. И теперь переходим на следующую букву, называется она у нас «Джим». «Джим». Да, значит, с танвином она говорится «Димун». Димун. И мы должны уметь этот звук произносить со всеми голосовками. Значит, «Дим Патха-Дя». «Дим Патха-Дя». «Дим «Дим «Дим «Дим и также джим можно произносить с укуном, то есть, например, эджи. Эджи. Эджи. Эджи. эджи. эджи. И этот звук выходит из середины языка. Вы же знаете, где у вас эджи. язык? Середина эджи. языка, откуда выходит джим. Значит, джим где живет? На середине языка, да? Джим. Эджи. Скажите, эджи. Эджи. Чувствуешь, да, в середине языка есть напряжение? Эдж, эдж. Эдж. Эдж. Также джим, у нас в нем есть хальхаля. Хальхаля – это значит колебание, то есть, например, эдж, эб, эб, эф, видите, да? Все, Все значит, смотрите, мы должны разукрасить букву джим. Здесь у меня, да, желтый цвет. И у нас у джим есть точка, видите, она точка внутри? Если будет точка сверху, это уже будет другая буква. Джим у нас получается точка внутри. Это у нас Джим. Отдельная буква Джима. А теперь посмотрите, как пишется Джим в начале слова. Видите, да? Джим пишется в начале слова таким образом. Сверху, да, раз справа. А, слева направо. Потом у нас идет справа налево и внизу точка. Джим не забудем писать точку. Без точки получится буква ХА. А если точку поставите сверху, получится буква ХО. А нам нужен дим. И дим, он не такой широкий, как в русском языке Же гараж. Поняли, да? Он, получается, у нас будет эдж, не аж, гараж, а будет эдж. Эдж. Поняли, да? Тэдж, тэдж. Смотрите, как пишется в середине слова. Джим. Как пишется в конце слова. Джим и пишется Джим у нас, вот она отдельная. Смотрите, где у нас строка идет. Видите, синяя черточка, голубая. Это у нас строчка. Получается, точка пишется под строчкой. Под строчкой. Теперь давайте. Джим Фатхаджа. Джим Фатхаджа. Слово Джамиля. Джамиля. Миля, это значит красиво. Дальше Джим, дом Джу. Джим, Джусу. Джусу. Джусу. Джусу. Джим, не «Сядет» — это значит «мечети». мечети. Угу. Эти слова все тоже да, себе перепишите в тетрадь. Дальше смотрите. «Джим фатха джа», джа «Джим Дим, дом фатха, джу», да? «Джим кясра джи», «Джа джу джим Кесра Повторяйте. «Джа джу джи». «Джа джу джи». Теперь сдох готовый. «Джим али фатха джа». «Джим али, фатха, джим, фатха, али, фатха, али, фатха, али фатха". <гум> Джим, wow, wow, wow, wow, wow, wow, yeah, yeah, yeah, Значит, дальше yeah. смотрите. Прописывайте Джим. В начале слова, потом в середине, потом в конце. И самостоятельно отдельную букву Джим. Пишите две строчки. Просто да. Обводите, а дальше пишите уже сами. Это у нас учебник по алфавиту арабского языка. Значит, у нас теперь с вами уже пять букв. Алиф, Б, Т, Т, Дим. И дальше переходим на букву Х. Давайте скажем Х. Х. Вот, х выходит из, горла, из, из середины горла. Это откуда у нас выходит с вами звук айн. Например, говорим да аль айн. Поняли? Да. И я кена говорим Всевышнему Аллаху, только тебе мы поклоняемся. Я кена абуду. И я, -буду. я, -я, -буду. я, -я -буду. откуда айн выходит Нездорово. Оттуда же выходит у нас ха. Но ха отличается от айн тем, что у нас айн является звонким, а ха является глухим. Поняли, да? Например, мы говорим, произнесем слово Ройхана. Скажите, Ройхана. Рой вот у кого-то четко получается, да, очень хорошо. Ройхана. Ройхана. Ройхана. Ройхана. Рой рой да, смотрите, например, у кого-то русское Х получается. Ройхана. Рой Ройхана. Видите, русское Х, хлеб. Значит, как его надо сделать? Ему надо вместо Ха поставить звук Айн. То есть он говорит Райяна. Скажите, Райяна. Райяна. А теперь надо Аль-Айн поменять на Аль-Ха. Скажите, то есть это Айн Похожу на Ха рой, ана, рой ана, и потом станет у нас Молодцы, молодцы, Рой-хань. Рой-хань. Рой-хань. Рой-хань. рой выходит Рой-хань. Рой-хань. выходит хань Рой-хань. Рой-хань. Рой-хань. Рой-хань. рой выходит Рой-хань. Да? Теп теплый звук. Теплый звук. рой то, что этот звук присущ таким словам, он есть в таких словах, как «Махабба», «Любовь», «Субхан Аллах», Видите, да, в таких словах «Вся хвала Аллаху», «Причист, славен Аллах», «Любовь», «Махабба». Почему эти слова, да, в них есть звук «Ха»? Он теплый звук, он глубинный звук, выходит из глубины горла, то есть ближе к сердцу. Выходит откуда? Можно сказать от сердца. И теперь смотрите, как у нас прописывается эта буква. Звук это мы произносили с вами, озвучили, да, этот звук. А буква это то, что пишется. Теперь смотрите, ха также пишется, как дим, только без точки. Потом ха в середине слова, ха в конце и ха отдельно. Значит, чем отличается «ха», ха от джим? Точка. У нее нету точки. Правильно, у джим есть точка, а у ха нет точки. Молодцы. Теперь давайте попробуем, прочитаем эту букву с согласовкой. Ха, Хакем. ха. Хакем. Ха ха ха ха ха ха Дальше ха у нас Хакесрохи. Хакесрохи. Ха да, у нас здесь Кесари, то есть уже говорим Хи, не говорим Хи. Поняли, да? Ха-кас-ро-хи, ля хи -ко. Дальше у нас ха-дом-ма-ху. ха дом Это имя мужского, да, имя мальчика. А ля это соединиться Хакен это тоже, да, у него много смысла. То есть править и так далее. Это как переводится? Много смыслов. То есть, например, да, Хакем имеется в виду. Как править, правление, власть и так далее. .kten. Теперь смотрите. Ха с у нас будет. Ха-ху-хи. Ха ха и теперь с а ха али ха ха а -а ха, -ха. А -а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 Значит, также прописывайте эту букву на всю страницу. И теперь берем еще один звук и еще одну букву. Звук – это значит, у нас будет хо, хо. Хо, Да, кто-то сказал Ха-ха. не ха нельзя. Значит, смотрите, мы здесь можем открыть побольше, но не сделать губы кольцом. Не, надо сделать губы кольцом. Если я губы кольцом сделаю, смотрите, что получится. Ха. Хо, это ошибка. Если я скажу, хо, просто рот приоткрой чуть-чуть, это тоже ошибка. Ха. Надо рот открыть побольше, но не сделать губы кольцом. Золотая середина. Итак, попробуем. Хо, ха, ха. Хо. Правильно, хо. Только нельзя. Хо, хо. хо. хо. чтобы вот этого не было. Было как? Ха. ха. ха. Вот. Ха. Вот. Ха. вот. Ха. Ха. Видите, да, хруст есть в горле. Хруст. Как будто, ха. да, хрустит. Например, хруст. В русском языке слово говорится. Здесь тоже ха. Поняли, да? Например, ха. мы говорим хаух. Скажите хаух. Хаух. Ха ха Что такое хаух? Это персик. Все любите персики? Да. Я, да, я, вот да, это, я вот. да. Вот, вот да. это хаух. Или, например, мы говорим... Хауф. хауф, в конце будет фэ, это значит страх. Хауфун мин Аллах. страх перед Всевышним Аллахом. Боимся, что Аллах может наказать. Боимся чего? Грехов, боимся гнева Всевышнего Аллаха. Заводя, значит хауф, это страх. Итак, смотрите, у нас хо, где точка? Наверху. Наверху, значит хо, точка наверху. наверху. Джим точка внизу, а Ха у нас посередине вообще без точки. Видите, легко запомнить? Джим точка, Ха без точки, Хо с точкой. Значит, Джим точка внизу, Ха вообще без точки и Хо с точкой наверху. Не путайте. Вот это надо запомнить. У нас сегодня три буквы. Это будет у нас Джим, Ха, Хо. Джим, Ха, хо. Угу. Молодцы. Значит, дальше смотрите, как пишется у нас «ха». Видите, да? у нас получается ха пишется над строчкой. Видели? Над строчкой. Точки сверху, потом в середине слова, затем в конце и отдельное. Теперь смотрите. Ха-хо. Ха-хо-хо. Ха-хо-хо. хо И вот ваш любимый персик. Ха-хун. Да, это значит персик. И дальше у нас доммы. Хо-дом-ху. Худор. Худор. Это значит, например, да, зелень или овощи. Худорове. Это овощи. Худор это зелень. И дальше хо кесрохи. Оркест, рухи, хияр, хияр, огурец. Хияр – это огурец. Хияр – это огурец. Хияр – это огурец. Да, конечно, огурец, он очень полезен. Алхамдуллях, Всевящний Аллах создал для нас вот эти да, овощи, фрукты, чтобы мы питались и поклонялись на алмазь. Да, и смотрите, теперь у нас хо без долготы. хо, хо а теперь с Хо, али, хо, хо, хо, хо, хо, хо, хо, хо, хо, хо, хо, хо, хо, хо, хо, Теперь смотрите, напоминаю, когда хо приходит с алифом, мы рот приоткрываем побольше, но не делаем губы кольцом. То есть вот так. Хо, хо, но не делаем губы кольцом. Мы губы кольцом сделаем, получится хо, хо. Это ошибка. Например, говорим холид, холид. Это ошибка, надо сказать холид, ха». Вы знаете такого сфориджика по имени холид? Халид. Халид ибну Халид, Халид ибну. Айва. Айва. Айва. ибну Халид ибну Халид ибн Ували У него прозвище, знаете его прозвище? Как его? Айва. Айва. Сейфулла. Айва. Меч Аллаха. Он был сильным. Его прозвали Меч Аллаха. Это значит Халид ибн Ували. И если мы будем правильно произносить Хо, то мы его имя правильно произнесем. Значит, ха-лид и ва Валид. Поняли, да? Значит, «Ха -лид, ха -лид. Когда у нас приходит с фатхой, то мы приоткрываем рот побольше, но не делаем губы кольцом. А теперь приходит с буквой Вау из домой, надо губы сделать кольцом. Вот здесь уже говорим Ху, Ху. <свят> вот здесь надо губы кольцом сделать. Поняли? А если мы когда в первом случае сделаем губы кольцом, у нас хатка будет похожий на дому, алиф будет похожий на вау. И тогда получится хо, хо, как будто у меня вау дальше. Поняли? А теперь смотрите, у нас вау и дома, значит ху, ху, здесь мы кольцо. А теперь у нас ха, хо, хо, я, кесро, хи, здесь делаем губы кольцом, улыбаемся, как будто улыбаемся, хи. Oh, yeah, так, когда вы же говорите, да, хи-хи-хи, то есть улыбаетесь, вот это есть хи, хи, поняли? Чтобы не получилось у вас хи, хи, хи, это уже как будто у нас не, не совсем будет я, а надо, чтобы была я и кяса, это значит хи, скажите хи, хи, вот хи, значит хи и у нас также есть еще брат. Брат это будет как? Эх. эх. Эхи. Вот, ахи это значит мой брат. Ах это брат. Поняли, да, когда у нас хо придет? Супуном. Значит, мы с вами, да, эти буквы взяли, звуки взяли, вы должны их все прописать. И теперь переходим с вами на учебник письмо. Значит, вы здесь все прописали, только, только один брат всего лишь прислал, да, вот эта домашняя работа по этой книге. Остальные тоже все пропишите, иншалла, и э, пришлите, иншалла, сфотографируйте. Значит, здесь тоже, смотрите, у нас приходит, да, вы до Т, прописали, потом приходит у нас Джим. Смотрите, джим прописан две строчки. Видите, да, у нас точка под строчкой. Прописан две строчки джим самостоятельный, потом Дим в начале слова, потом джим в середине слова, и потом джим в конце слова. Потом джим опять у нас идет в начале, джим в конце. И также это записывайте. все Это также у себя в тетрадиах, как мы с вами договорились, две или три страницы каждой буквы. Дальше прописываете ха. Смотрите, она пишется так же, как джим, но без точки. Без точки. Также у нас ха. Видите, да? В начале слова, в середине, в конце, в начале и потом в конце. Потом приходит у нас ха, который мы с вами взяли. Также отдельное. В начале, в середине и в конце. И на следующем уроке мы уже будем изучать с вами «дэль» и остальные буквы иншаллах натали. Значит, теперь у нас сколько стало букв? Алиф Б Т С джим ха хо. Сколько? Семь, да? Семь. Значит, будете на следующем уроке сдавать семь букв. Алифун бежим ха он хо. Поняли, да? Значит, вот эти уже звуки вы должны заучить. Каждую букву прописать на три-две страницы в тетрадь. И еще у вас два учебника, один арабский алфавит. Вы должны разукрасить, да, и переписать слова, записать там буквы. И также у вас есть письмо. Вот этот учебник называется «Письмо». Здесь прописывайте потом также переписывайте себе в тетрадь. Поняли, да? да Ага, давайте пишите, давайте пишите, чтобы долгов не осталось, быстренько надо взять алфавит и быстрее переходим на слоги, и потом уже переходим на слова и предложения, и начнем, иншаллаху Таля, говорить на арабском языке. Все, дети, барак илейкум, пусть Вишнала Субханава Таля сопроводит вас благе.